Всем привет! О да! Вы на канале «Что посмотреть?» Мы вам покажем. Хай хай с вами Иван Гай. Эту фразу знают многие в русскоязычном ютюбе. Я вот не знаю. Как, ты не знаешь Ивангая? Гая? Нет. Чувак, у него 5 миллионов 700 тысяч 793 подписчика. Нифига себе, я ничего не слышал. Вот, я не знаю. Давай попробуем разобраться, как он добился этого успеха. В общем, давайте посмотрим, что же есть на этом канале и зайдем в гости к Ивангаю. Собственно, мы видим перед собой картину. Вот она, страница YouTube Иван Гая. Ее Вангай. Так подожди, это Иван Гай или ЕЕ один парень? Я его биографию не знаю, я даже не могу сказать, как его зовут, но я знаю, что у него очень много подписчиков. Много? Да, его очень любят. Я тебе уже говорил сколько. Подписчиков. 5 миллионов семьсот 700... 93, Давай станем четвертым человеком. Да. Нет. Да. Нет. Но очень прикольно, это, что у него вот оформление сделано. Все от руки. Рукописец. Рукописец-то какой. Посмотри. Видишь, что там. я таких рукописцов? Ну, какое-никакое у тебя на канале из таких подписчиков, нет? Да у меня их никаких нету. Ну вот и все. Ничего, вот после этого видео обязательно появятся. Да, конечно. История успеха канала. Мы сейчас попробуем разобраться, как же у него так получилось. Как? Как, как? Не знаю, как. Давай, заходи уже куда-нибудь. Давай посмотрим, что у него за видео. Самое эпичное видео. Игрофест. Играфест? Игрофест. Не знаю, ну, что там начало. О, а ништяковое мы... видео. И смотри, э, самая классная И фраза. И офигенное. Супер офигенное. Гайс, я поучаствовал в нереально эпическом проекте. И знаете, как обычно происходит? В общем, через месяц ждите, скоро выйдет ролик, что-то крутое. Не, Гайс, ну что я тебе могу сказать? Прикольное начало. Че, живенько говорит? Живенько говорит, конечно, ну не то что мы. Такая креативная прическа в полной. Ну причесочка, да, это ж, наверное, вот сейчас молодежь, так. Нет, да. Это... на внешность по-любому девочкам нравится, я уверен. Это да, более. От 12 до 15. От 12 до 15. Может я от 12 до 15. Но я знаю, что. Да ему уже пора свою социальную сеть создавать. Вангай, социальная сеть. Гаятуб? Гаятуб. <laughs> <laughs> Не знаю. Давай ну, посмотрим, с чего все начиналось. С чего все началось? Давай посмотрим так, его первое видео. видео на канале. Давай, сначала старое. Ага. Это сюда, сначала старые. У старом... я себе. У я себе. Понял? Да, у тебя У я себе по 4 миллиона просмотров, я тебе скажу. Старая заставочка. А, обзоры Майнкрафта. Обзоры Майнкрафта. То есть Ваня, или я не знаю, Ваня его зовут, не Ваня, начинал, начинал с летсплеев. Ну, собственно, понятно. обзоры Майнкрафта. Ну, мы обзоры, видим перед обзоры, собой обзоры, обзоры, это обзоры, обзоры, квадратики, обзоры, квадратики, квадратики. Это не квадратики, это Майнкрафт. Я не знаю, что такое Майнкрафт. А да ты вообще ничего не знаешь уже, старенький ты. Старенький? Старенький, что тебе знать-то? Ну как говорил Арни, старый, ну не ржавый. Собственно, Майнкрафт. Первый Майнкрафт. Обзор. Что дальше? Что же дальше? Что же дальше? А ну-ка. Наверное, а ну вторая часть Майнкрафта. Ну, я предположу, что там то же самое, а давай еще дальше. Вон, И смотри, вот песенка! песенка. Давай, давай уныние! Как раз то, что надо! 13, 12. 13, 11. Это крофи, кроки, ты готов? Нет, я к этому еще не готов. Ну, судя по внешности этого человека, он будет кто? весело. А теперь ответь мне, кто был первый, он или Энджойкин? Я все-таки мне кажется, что эта тема по Энджойкину у него, конечно же... Лучше. намного лучше качественный контент но я тебе хочу сказать опять-таки что... кому-то это понравилось их почти миллион ну, да неплохо про инжейки на я думаю мы расскажем в другом видео да. это отдельная личность есть что рассказать да есть есть ну, в общем, такой вот он Иван Подожди, давай знаю. посмотрим, давай что посмотрим. Еще есть? Давай теперь, ну, вот, вот, не знаю, что он начинал, Майнкрафт, я смотрю разные игры, то есть Let's Play. Let's Play. Let's понятно. play. Да, очень не знаю. собирались, да. смотрели, смотрели, смотрели, смотрели. А вот, как вот крутые если... разборки так... нам показывают по телевизору. Uh -huh. Uh -huh. Так, так. Как крутые разборки мы видим в интернете. Ну да, да, такие самодельные видео. Это все понятно, это было все загружено где-то два года назад. ну открой, смотри, есть он Юська в мультике. Всем привет, сами Ну кстати, смотрите, нарисовано действительно прикольно. Уж не знаю, это он умеет так рисовать или там кого-то попросил. Аааа, нет, нет! Как я теперь буду Роб Свит? Что это за психа Это безумие. В общем, понятно, он еще и мультики умеет рисовать. Я ну, если скажу. умеет. Да, я думаю, если умеет, он. я думаю, это он и рисовал. Все-таки, ну что, молодчинка. Довольно-таки много работы, если честно. Ну и видео я смотрю тут. Видео у него очень, очень, очень много. Я даже не буду все смотреть, потому что мне, если честно, не особо интересен данный канал то да. есть, э, это ну, не наша понятно. Наверное, целевая аудитория мы уже слишком всего. старенькие для таких но, дел... если вам он нравится и вам нравятся такие веселые видосики то обязательно поставьте нам лайк так почему нам? подписывайтесь на него хотя что вам? З ему уже подписчиков, я не знаю. Эй, жопа жуй, не надо. Куда, да? Если бы он нам там передал бы там хотя бы. Ну, хотя бы 3 -3 пару тысяч. Да пару хотя бы пару. тысяч. Или сотен. Пару сотен тысяч. Ну. Будем надеяться, что Иван не жалко был, для был, нас. Был пару сотен тысяч подписчиков. В общем, такой вот, вот канал Ивана Гая. Много у него поклонников. В общем, парень молодец. А что нам остается? Нам остается только лишь попрощаться с вами да, и сказать, чтобы вы подписывались на, на наш, наш канал, на... поставили палец вверх и написали в комментариях, кого же вы хотите видеть в следующем обзоре YouTube. Что посмотреть? Пока!